Uh, он сказал, типа, вас меняют на Навального, что что-то типа этого. Кто меня на Навального меняет? <laughs> меня. Кто меня может поменять на Навального? <laughs> Эх, блядь, Славьев. Он потом будет рассказывать, интересно, все вот эти вот вещи он будет комментировать в суде. Он же думает как: когда все рухнет, он соберет жопу в горсть, убежит, спрячется в Италии, если вдруг он там в Италии сможет укрыться, да, не, не сможет укрыться по какой-то причине, убежит в Израиль, Израиль его не выдаст, ни хера славив, никуда ты не убежишь. Мы за твою голову установим такую цену, причем взять живым или мертвым, что тебя там кто угодно хлопнет просто. Поэтому ты сам приедешь. Ну, куда тебе деваться? Приедешь сам. Ну, либо привезут башку твою за деньги. За большие деньги. А все остальные, кто вокруг тебя, будут петь и все рассказывать подробно. Показывать записи в телефончиках и так далее. Все это будет. Ты свидетелем будешь живым. там. В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением. Ну, что тут скажешь. Это уже проходили, да, это вчера уже было.